Прежде чем мы перейдем к обсуждению повестки дня, я хотел бы дружески посоветовать нашему коллеге, председателю избирательной комиссии Московской области, глубоко уважаемому Иреку Раисовичу Вельданову поменьше высказывать фантастических предложений, не пугать избирателей, особенно журналистов, а заниматься организацией избирательного процесса в Жуковском, Королеве, Балашихе, Дмитровском округе, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Серпухове и в других населенных пунктах Московской области. Ей-богу, тогда и явка будет выше. Спасибо.